Меня зовут Вика, мне 12 лет. Я пришла на эти курсы, чтобы у меня развивалась память, чтобы я быстро читала и понимала, про что читала. Да, получала хорошие оценки, заканчивала хорошо четверть, чтобы в классе никто не, не звал ни такого пальца, то, что я плохо читаю, чтобы... Лучше, лучше. И, и что, ну в итоге ты достигла такого результата, за которым да. пришла? Ну, вот Виктория, смотри, у тебя результат прямо вон ровно за твоей головой. То есть 25% своей текста было в начале, 169 знаков минут ты читала. Сегодня ты прочла 710 знаков минут и 90% запомнила. Ты своим результатом довольна? Да. что ты можешь это заметить? У тебя что-нибудь реально поменялось там в школе, в выполнении домашних заданий дома? Начала, начала выполнять быстрее. Можешь оценить, во сколько примерно раз быстрее? Раз-два. Пару слов о тренере скажешь? Но она добрая, красивая, очень понимает, э, умеет работать с детьми, очень понимает, рассказывает, понятно, что когда скажешь, уже понимаешь о чем. Можешь рекомендовать наш курс ровесникам своим? Да. Спасибо. Ну, пару слов твоей маме попросим сказать. Здравствуйте, меня зовут Наталья. А, ну, да, я заметила результаты посещения курса, что ребенок стал учить быстрее уроки и более осознанно это уже происходит. Понимает, о чем она читает ту же самую историю и фитературу. Раньше проблемы с этим были. Показательно закончили четверть построек. Второе. Даже по английскому получили пять. Отлично, поправляем. <туровольно> То есть лучше И того усваивать материал. Читать, да, достаточно заметно быстрее стало читать. Мы очень довольны этими курсами. Мы тоже давно искали что-нибудь подобное, нашли вас. Мы не жалеем, что хотели рекомендовать. Спасибо большое за работу.